Вы к себе в Здрасте да, Вроде бы Двух лет сегодня Двойной! Вот, все, середина, черт. От чужого. Вот, черт. Смотрите, молчу дей. я думал уже там. Да, вот подумал. Ну такой. Да, хороший. Себе в середину. Сухой лист. Ну, а что подача. Я Падает, Не расстраивайся, упадет. А там сколько? Сейчас... Так, какой счет? Не ну, два забил. сюда чего? Судя, Шесть, пять. Я думаю, что сторону Соль соль Че? Че? еще свой цвет в середине? У тебя лучше получается, чем дублет Хорошо, уговорим Не, ну а смысл? Ты забиваешь не разного, ты выставляешь его в нерабочую Но Лучше туда эти забивать, чем дублет Ни хераешь так и дублет Смотря где чужой стоит, на одном случае даже теряет. Двенадцать. Тринадцать. Двенадцать пять. Понимаю, что на моточке Да, да, да. Свой к себе. Один а водо. Мы и их в Девять 12, 12. Ну, было, ты свой к себе забил, иду приятно, ну как И хорошо ему сказал, что... Стой. Хорошо, что он не доехал. Странно было. Но Ну, красный был контровой. А, Желтый а до красного чуть не доехал. Ну, ну да, красный был контровой, его там а, сбил. Да, а, ты такой, а ты такой, стой. Я что-то не За это надо будет, да. Всего, Свой к себе. Ну и когда ты когда будешь, и хоть раз-то положим. Вообще <связь> Пока не клоиде. Сейчас Проблема не в газетах, проблема в головах. В чем дальше? Голова. Башки какой-то. Чёрного лучше не трогать? Так, больше трогайте Еще Красный спирала. Ну, чужого, напрямую, не За маску, за вас. смотри. Да, Родились. 12, 12. А, а, у меня будет 12 а да да да да да да согласен. Согласен, Ну что, давай ты. Своим Борталовым. А, точно. Вот. вот это надо еще не заработать. свечи. Я уже понял, что первый удар, я не важно, 15, 15 12. я у нас... 14 сюда. нет. Открой, пожалуйста. Так да, вот, я не иду, приоткрыть у вас тут... Слушай, в общем -то. Это старая система, Да нет, а вентиляция вообще работает? What's the Thank you. Я сейчас... Свет. а, я дарил, да? Рай, да. Все, ну, тогда ты взять, Да, да. да. She's not Да, не ты не что забил, Просто забил и все. Кстати, да, бывает вот такое. я понял, понял. Запрячешь. Ну, я так и делал. Все сами. понял, Просил всякие такие, чтобы вы. Да, возьмите. да, да, да. А от красную вот середину. Отставим. Свой как да. Субтитры Я не имел права играть своим ударом, которым бы я забил Потому что я бы раскручивал его Раскручивал бы его по Так, так 18-15, да? Все играют Oh uh yeah. -huh. Yes, that's a good idea. Все играют. Вот к себе открасный. Вот к себе красный. по конечно же. Вот, в угол. Идет хорошо, туда-туда. Смотри в Да, я одним ударом хотел выиграть, да? Ой, мало ли? А что ты? Не хочу, что ли, выигрывать? Выигрывали? Да, Ходи да, вот в черную, все, что ты? Это семья надо. Тихонько закончил. А, да. У бота нашли. Да, я не знаю, как хочу он попасть. А зачем ему другие шары рассмотреть? Хоть может потом не проходит. Хорошего, мой. Все сто раз, я не могу.